Друзья, всех приветствую в сегодняшнем ролике. Хотелось бы вам напомнить, что уже 20-21 апреля в Москве состоится 8-й международный форум по блокчейну. Данный форум проходит в Москве всего лишь один раз в год. Это крупнейшее событие в СНГ и Европе в сфере криптовалюты. Поэтому я заранее решил для вас записать данный ролик, так как на данный форум билеты будут ограничены и вот сейчас, если их брать, цена на них довольно таки приемлема, так как ближе к началу форума цены будут немного выше. За тенденцией цен вы можете проследить на сайте, ссылка, конечно, будет в описании, также в описании есть промокод, если вы хотите купить билет, можно сказать через меня, да, то можете использовать мой промокод, это будет скидка для вас 10 процентов. А вы не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропустить все мои новые видео и всегда быть в курсе новостей криптовалюты. Как я и сказал, форум пройдет в Москве, будет длиться он два дня. На главной странице указана программа форума, рекомендую с ней заранее ознакомиться. Будет большое количество спикеров, их список также представлен на сайте, на main странице Уверен, нам будет что послушать, будут затронуты абсолютно все важнейшие темы, что касается криптовалюты, особенно в России. Сам форум создан для профессионалов в индустрии и тех, кто делает только первые шаги в данной области. И даже если вы новичок, не стоит пропускать данный форум. Я думаю, вы с легкостью сможете найти себе там новых знакомых в данной сфере. Ведь именно для этого он и создан. Потому что всего лишь одна фраза или знакомство могут кардинально изменить вашу жизнь. Друзья, поэтому, кто живет в Москве, либо в ближайших городах, я думаю, данный форум вот прям обязателен к посещению. Потому что лично я был там в прошлом году, и после форума осталось море классных эмоций. Я услышал много полезной информации от спикеров, плюс была отличная атмосфера. Полно стендов а, в центральном помещении, и вы можете подойти абсолютно к любому, который вам понравится. И вот представитель данного стенда вам сможет ответить абсолютно на любой вопрос в развернутом виде, то, что вас интересует. Поэтому все очень дружелюбные, да, и вы сможете получить, от моего много информации полезной именно на темы, которая вас интересует. Также здесь, что еще хотел сказать, по участникам их будет, я уверен, более 5000, они всегда собирают полный, полный зал, Будут ведущие компании в отрасли, будет более 100 стендов, как я говорил выше. Поэтому будет, естественно, на что посмотреть и что послушать. Также очень важно, вы сможете я думаю, с легкостью завести себе новых друзей и знакомых. Поэтому, друзья, выбирайте свой билет, который подходит именно вам. Все опции билета указаны на сайте. Также в описании есть ссылка, где вы сможете. Более подробно ознакомиться и сравнить билеты, что в них входит. Поэтому переходите по ссылке, которая есть в описании. Используйте мой промокод, который я оставил. Или оставляйте заявку на участие. А я с вами буду прощаться. До скорых встреч. Скоро обязательно будут новые ролики. Не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал. Друзья, до скорых встреч. Всем пока.